Песня про Бравл Старс. Депрессивный хит. Леон, Шелли. Депрессивный хит про Бравл Старс. Пачка ульты в моем кармане заставляет играть. Депрессивный хит про Бравл Старс. Пачка ульты в моем кармане заставляет играть эту катку в шеде. Я возьму бравлера и пойду катать. Шелли, почему я хочу умереть? Депрессив.